Маткуль, привет! Мы находимся в Сириусе и читаю сегодня лекцию про поли Я ее буду читать школьникам, а вы посмотрите на ютуб. Все это началось в далеком 2018 году, когда на празднике в 7 классе появилась такая задача. Возможно, даже кто-то из вас ее решал, не знаю, в каком глобале классе, но задачка такая. У нас есть тетра-мино. Вот тетра тетра это 4. У нас есть 5 видов тетра-мино. Есть пять видов тетрамино. <свят> вот существует ли какая-то фигура на плоскости, которую можно разделить на каждый из этих видов? Что можно разделить на такие, можно разделить на такие. Ну и на каждый из этих видов. <свят> вот. э -э ну так как эта задача была на матпразднике, то можно догадаться, что ответ был «да». Потому что ну, доказывать не очень приятно. Хотя э -э да, давайте мы сначала... Сначала про пентами, Но я докажу, что на все пентами, но нельзя пента это 5. Их всего 12 штук. И вот оказывается, что для пентамина не существует, а для те существует. Вы можете пока порисовать для тетрами но Зритель тоже может попробовать. Берите листочек с ручки. Вот. И, а я пока докажу доказательство, что для пентамина нельзя. Вот. А, давайте я тоже их всех нарисую. Ладно, я не доверяю их всех рисовать. Но из, из пяти клеточка там, там в том числе есть вот такая вот... Э, сейчас. Такая... Ну, буковка П или что ли, Буковка С русская. И есть крестик. И вот выясняется, что уже для этих двух фигур не существует фигуры, которая делится и на то, и на то. Мы посмотрим на правую границу, на самую верхнюю клетку. Вот у нас есть, у нас есть вот среди самых правых есть самая верхняя. У вот. нее есть э, вот квадратик. Да, вот это, это самая верхняя значит здесь ничего нет. Э, вверх все, и, и правее ничего нет. Так. Значит, здесь мы знаем, как стоит крестик. Так. Вот. Здесь крестика быть не может быть, потому что, ну да, потому что он выйдет правее. Значит, здесь ничего нет. Вот. Но значит, мы знаем, что вот сюда, ну, но вот эта фигура должна делиться и на такие буквы в КП. Вот. Но тогда, ну но тогда эта буковка, она вверх не может быть так, значит, она вниз. Ну, значит, вот здесь вот тоже есть такая клеточка, вот, А ее уже точно нельзя никак, ну, ее точно нельзя никак э, крестом замостить. Вот. Ну, такое доказательство, для пентамину нельзя, и там есть очень красивые примеры, как на шесть, на семь на, на на видов э, пентамину можно сделать, вот, и мы видео эти примеры вставим. Но, по-моему, неизвестно, какое максимальное То есть, понятно, что на 12 нельзя, вот это доказательство, что максимум 11. Вот есть какой-то пример, там, на 7 или на 8, а вот промежуток этот там есть, в котором, ну, неизвестно. Ну, не то, чтобы это прям очень нужная задача в колхозно-тракторном хозяйстве, это скорее поиграться так. Вот. Так, про тетраминон. Вы, наверное, порисовали примеры какие-нибудь? Я не знаю, у кого-нибудь что-нибудь получилось? Ну, очень сложно вот, вот эту вот штуку с квадратиками. Вот эту? Да. Вот. Про это, кстати, и будет лекция. Про, то, про, про вот эту с квадратиками, про это, про это и будет. Ну, давайте еще дадим, значит, это немножко... Молчаливого такого думания, чтобы попробовали вдруг у кого-нибудь получится. Но на мат-празднике это была одна из последних задача. Как известно, мат праздник намного сложнее, чем, чем какой-нибудь сервис. мы пока проверим кадр. Мы тут лекцию снимаем на канал Саватеева. Мы, мы лекцию на канал Саватеева снимаем, но он пока об этом не знает. Хорошо. большой молодец в том плане, что умеет рассказывать математику, не математикам. У меня это L это L, это P. Для каких получилось? А, для всех получилось. Вот сейчас выйдет школьник и нарисует пример, как для всех. Чудеса монтажа, это случилось сразу поздно, как я спросил. Да, супер. Школьника зовут Павел. Сейчас все ну действительно, вот существует пример, когда из 32 клеточек, которые можно. Ну вот тут сейчас, ну вот тут сходится, да, сейчас, сейчас. которые можно сложить из четырех прямоугольничков, таких два на четыре. Вот тут вот видно четыре таких прямоугольничка. Вот. Uh, да. Внутри остается такая дырка 3х3. Вот. И понятно, что прямоугольничек можно разделить на фигурки типа L, фигурки типа O и фигурки типа I. Вот. А также, если, если хорошо глядеться, то тут можно увидеть, что можно разделить на вот такие штуки, на сдвинутый такой. Э, ну, на, на прямоугольник, у которого сдвинули. А такую можно, такую можно разделить на... Э, и на буквы Т, и на, на буквы С. Вот. Такой легатный пример. И вот пока школьники решали, возник вопрос, а можно ли привести такой пример без гирки? Вот. И у жюри тоже возник такой вопрос. И удивительным образом оказывается, что нет. Вот. Что фигуры, которые можно разделить на каждый из этих видов и без дырки не существует. Казалось бы, это вообще, ну, из разных некоторых областей математики. Вот так. так вот этот пример мы привели. Вот оказывается, что без дырки не существует. И про это, и доказательство эту задачу разместили в... Ну, жюри не решило эту задачу про то, что доказать, что обязательно есть дырка. Жюри не решило эту задачу. Разместило в буклетике для... Ну, которая выдается решением. Вот В конце там дописали такую задачу. И потом ее выложили куда-то на, на, на Art of Problem Solving сайт. Вот. И через какое-то время, через полгода мне присылают, что э, питерский программист э, вот Айдар, Айдар Сайранов решил эту задачу. Вот, что он, он доказал. Вот. Что было очень здорово, я это доказательство и расскажу. Вот. И потом у нас вышла совместная статья в журнале Квант в 2021 году. Я как автор задачи, он как Решатель, я чуть-чуть упростил еще его решение, вот, но по сути придумал он, и очень забавное решение, вообще непонятно. Но оно как будто вот так все совпало, что вот существует такое решение, а продолжается ли это на какую-то другую вот науку, это непонятно. И даже там оказалось более и более серьезные если фигура делится и на квадратик, и на ППС, то мне обязательно избирать. Вот такая теория будет Для начала можно заметить, что таких фигур их вообще много. Их ну, бесконечно много, ну, потому что можно вот это вот просто к себе прикладывать. Вот, например, для, для конкретно квадратика и э, вот этой буковки S можно сложить вот так вот по циклу 4, 4 квадратика, чем-то похожую на, на схему заклинивания. Вот. Ну вот ее также можно вот на, на эти вот буковки S и вот такие молнии разбить. Вот. Но есть еще всякие другие примеры, вы можете порисовать. Вот. А мы будем доказывать факт, если фигуру по клеточкам, ну не, не пустую, можно разбить на квадратики, на, на фигуру типа буквы О, и на буквы С, которые можно отражать. Вот, тут получится другая фигура, на которой можно отражать. Если ее можно и на это, и на это, э, про нее известно два факта, то в ней обязательно есть бирка. Вот это мы докажем. За сегодняшний как, как известно, есть два, два типа стирания. Можно стирать по горизонтали или по вертикали. Ну, я не знаю. Я... Я... Сейчас мы начертим какой-нибудь странный пример. Вообще там строится забавная конструкция. Там мы сейчас будем красить в два цвета. Чтобы ну, можно было догадаться, что здесь какие-то раскраски будут играть, но они будут как-то очень странно играть, которые как, как ни, ни в каких других олимпиадных задачах я не встречал, чтобы так играли раскраски. Здесь снова у зрителя будет чуть лучше ситуация, потому что это все будет вырезано, как я тут эм, черчу. Так, сейчас проверю, что я все правильно нарисовал. Вроде такое можно разделить на квадратики. Так, ну кстати разбиение на квадраты всегда единственное просто жадным методом можно делить вот какой-нибудь угол берем и туда вставляем наш квадрат а, а разбиение вот на на такие эски непонятно думаю, что просто не всегда единственное, думаю, что бывает несколько Так, вот этот пример, сейчас мы поймем что его на буковке S. сейчас я другим цветом нарисую, какие тут и тут буковки S. Всё, вроде, вроде разбилось. Школьник Алла хочет показать пример, как делится не всегда единственным способом. На знаменитость. Ура! Наконец-то я попал в реальный ролик. Маткуль привет, а не игру по Алла привела пример из четырёх вот фигур, то есть 16 клеточек. Так, э как можно несколькими способами, то есть вот так вот и перевернутый такой же способ. Вот, мы да. на этом примере будем, будем что-то понимать, хоть это не очень просто, что то сложный пример. Вот. Это еще и на Не-не, это, это просто какой-то, это взят случайный пример, вот фигуры, которую можно разделить и на, и на квадратики, и на вот эти буковки да. Я, Ну, чтобы рассуждение было ну, с разных сторон больше показано. Вот. А что мы будем делать, собственно говоря? Мы раскрасим в черные и белые цвета нашу доску, и в каждой фигурке, вот такое неожиданное замечание, что в каждой фигурке будут две белые и две черные клетки. И в квадратиках, и в делении на квадратики, и в делении на рубрике S. Вот. После этого мы возьмем в каждой фигуре две черные клетки, возьмем их в центры и соединим отрезками. Это, это мы назовем черным разбиением. То есть у нас вот мы выбрали какое-то разбиение на буковке S и какое-то разбиение на квадрате. Мы их зафиксировали, и дальше мы в каждом квадрате провели такой отрезок, и в каждой буковке S провели такой отрезок между черными клетками. Да, соответственно, у нас из каждой черной клетки будет выходить два отрезка. Иногда они могут совпадать, если у нас квадратик пересекается с... С, ну, по, по черным клеткам, если пересекаются квадратики квадратикой КС, то, эм, то отрезки могут совпадать, а, а в остальном из каждой, из каждой центра черной клетки будет выходить по два отрезка. Вот. Одна квадратика, один из квадратиков. Ну, ну да, один из квадратиков, один будет с буквы ну, КС, ну да. Вот. И, э, соответственно, посмотрим, что за граф у нас получится, э, если мы рассмотрим все центры черных клеток нашей нашей э, фигуре. Вот. Но утверждается, что если в графе из каждой вершины выходят по, по два ребра, то граф просто разбивается на такие циклы. Вот. Соответственно, здесь сейчас мы еще по пути докажем, что не, не во всех местах будет... М, ш, ш, ну, вот здесь у нас еще могут быть вот такие иногда два ребра между двумя вершинами, такое. но мы докажем, что в разбиении есть не... Не такой цикл. Потому что есть еще какой-то другой цикл. Причем циклы будут четной длины. Заметь, что циклы четной длины, потому что в них чередуются то ребро из квадратика, то ребро из буквы ks. Вот, то есть циклы будут четной длины. А почему же, собственно говоря, у нас обязательно есть цикл, который не, не, не просто пара такая вершин? Ну, для начала это ложь, но можно чуть-чуть под, под под, подкрутить, чтобы это была правда. Почему это ложь? Мы нарисуем вот самый самый простой, такой самый маленький пример, в котором, э, э, в котором который можно разбить и на квадратике, и на, на, э, на, на буковке S. Вот в нем, если вот эти клеточки отметить черными, а у нас даже есть черный маркер, это, это будет чуть проще отмечать клетки черными. Даже, может быть, что-то будет видно на видео. Вот. То у нас разбиение вот такое вот на буковки S, срезочек, между центрами, в нем в каждом квадратике будет совпадать. Но это чуть-чуть мы значит, подлутаем, что мы скажем, что или в черном разбиении, или в аналогичном белом разбиении будет, будет цикл не длины 2. Вот. А почему же он будет? Потому что если у нас в черном разбиении где-то цикл длины 2, то уже здесь видно, что по белым у нас есть вершины, из которых разные идут э, ребра. Это означает, что здесь цикл будет другой. То есть мы скажем, что или в черном, или в белом разбиении у нас будет цикл неделя и два. Вот здесь, вот в этом примере, в белом разбиении будет, соответственно, цикл вот здесь вот так вот, обходящий э, нашу ну, дырку, так вот этот обходящий. Вот. И... Ну, не умоляя обществе мы скажем, что в черном, потому что если что, мы перекрасим белый и черный. Значит, у нас в черном сбиении есть цикл. Давайте вызовем какого-нибудь школьника, чтобы он вот на этой картинке построил, какие будут, какой в черном избиении будет цикл. Нет, он там? Нет, никакой школьник не хочет это делать и прославиться на ютюбе. Ну ладно. Может быть, какой-то из преподавателей хочет прославиться на ютюбе. Ну, хорошо, ладно. давайте тогда, давайте я сам сделаю. У меня, у меня, у меня тем более... уже что задача, что задача. Ага, вот. А Алексей, Алексей, Алексей Яковлевич Кадыль-Белов хочет прославиться на YouTube. Тут, тут ну, скорее, не задача, надо, надо просто нарисовать вот это вот черное разбиение для нашего конкретного примера. Надо раскрасить ледки-черные-белые Ну, надо раскрасить ледки-черные-белые цвета. Ну, цвета и соединить... Нужные. Ну давайте, ладно, давайте я это сделаю, чувак. Давайте жизнь меня готовим. Вот, прекрасно. Сбоком. Так, как вас зовут? Я Денис. Вот, Денис. Еще одна знаменитость. Сейчас, ну вот, вот здесь вот, видимо, произошело что-то очень далеко. Ой. Можно, можно уйти, поставочки. В реальности нам это разбиение не очень пригодится, но раз мы ее нарисуем. Но все-таки это большое умение растянуть двухстраничную статью в кванте на на пару, это надо тоже уметь. Она в кванте или в квантике? В кванте. Мне кажется, она в квантике больше ушла. Если кто-то захочет напечатать статью в «Квантике», то я могу дать контакты. Несколько моих статей выходило в «Квантике». Помогло как? Помогло? Ну теперь меня все знают. я. Если ты не знаешь, что? «Квантик» — прекрасный журнал. вообще, я все детство зачитывал. И участвовал в конкурсе, правда, ничего никогда не выигрывал. Ты Я думал, что вы которые участвуют в конкурсе? Ну как это, школьные годы чудесные, я часто участвовал в конкурсе. Все, мы здесь пока нет цикла, смысле мы еще не нарисовали в квадратиках, но в квадратиках будет чуть проще. Здесь все совпадает, здесь совпадает, здесь не совпадает, начинает здесь не совпадать. Здесь рисует так, так. Здесь здесь как видно, здесь образовался цикл, но причем внутри есть некоторое э, ребро, но, но цикл образовался. Э, кстати, в белом разбиении здесь тоже будет цикл вокруг вот этой дырки. Вот. И вообще, в целом, мы будем, док ну, мы докажем по итогу, что внутри любого цикла есть эзберка. Вот. Значит, вот сейчас, сейчас мы докажем, что внутри этого, этого цикла, мы, а также любого другого, есть эзберка. Но внутри этого вы можете ее лицезреть, вот. а мы будем доказывать в общем случае. Мы будем это делать немножко странно. Зачем? Вот. Может быть, потому что это странно и сделано, поэтому вся статья вышла, и поэтому мы и снимаем лекцию. Длина цикла у нас чет. Обозначим ее 2К, где К на число. Ну, причем не единица. Ну, ладно. Так. Также обозначим, э, у нас будут э, белые, ну, у нас B и W. B будет, э, b будет количество черных вершин строго внутри вот этого нашего цикла, не, не на границе. В будет количество белых вершин строго внутри нашего цикла, не на границе. Да. Хорошо. А, тогда какие у нас соотношения верны на К, b и В? b, b и w, это количество, соответственно, black-white, количество черных, э, э, черных клеточек внутри строго нашего цикла, и белых клеточек внутри строго нашего цикла. В нашем случае k равно, э, сейчас 12 цикла, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 10 11, 12, то есть k равно 6, э, b равно, ну, как известно, B это не белый, а B это да. а, Ну, А, B значит B. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну вот здесь вот у нас еще, ну мы, мы исходим из предположения, что внутри нет дыр. То есть все внутренние клетки, они ну, являются клетками нашей фигуры. Вот, ну и в конце мы придем к противоречию, соответственно. Ну, в этом случае мы предположим, что значит у нас B это... Э, Раз, клетка, два, клетка, три клетка. Ну, вот одна из этих клеток в реальности не существует. И W это э, раз, клетка, два клетка, три, клетка, четыре, пять, плюс шесть, плюс семь, семь, восемь. Вроде вот так. Если любой, любой внутри квадратик, то в нем ровно две белые и ровно две черные клетки. Если какой-то квадратик на границе, то в нем черные клетки, они а на границе нашего нашего цикла, а одна белая клетка внутри. То есть у нас должно выполняться такое, что количество белых клетки, оно больше, потому что добавляются еще вот эти вот клетки, но они добавляются по количеству квадратиков. А квадратиков у нас ровно k. На границе квадратиков, граничных квадратиков у нас ровно k. То есть по-хорошему должно быть, если дырки внутри нет, то должно быть W равно B плюс K. Вот. Ну, ну, у нас видно, что W не равно B плюс Вот. Но э, ну это, это мы, у нас это из-за того, что мы предположили, что внутри дырки нет, и в конце мы придем к противоречию. из этого вот. А вторым способом, вот, мы сейчас второе соотношение найдем, довольно хитрое вообще э, мы будем использовать формулу пика. А по счете площади фигурной плоскости. Вот, довольно забавная задача. Так вот можно, например, даже какие-то, по-моему, задачи из ОК решать или на, или на Олимпиадах. Вот это если какие-то вот есть а есть вот там какие-то диагональки, такие проведены начерчена фигура на плоскости, то верна формула пика, что совершенно его Да, с вершинами узлок все правильно, да. Что. Площадь этой фигуры равна, сейчас вот, ну, я не знаю. Давайте вот такой фигуры какой-то, ну, такой, давайте что-нибудь еще из нее вырежем, такое, чтобы было не очень просто посчитать ручками. Да. То есть, в целом, площадь вот такой фигуры ее... Можно посчитать ручками, просто добавив такие треугольнички. И... Ну да, ну можно посчитать ручками. Ну да, но есть способ проще. Может кто-то в зале и зритель э -э -э посчитать ручками, просто вот добавив вот эти треугольнички, а мы посчитаем по формуле пика и проверим. Вот, давай. А, ну хорошо, удаскиваем. Вот Красота. А что, например, Саша. Да, Саша. Да. Саша, вот это Саша расскажет. Так, У нас ну, еще то, больше. Кажется, пять. Пять. Но я не уверена. Так, ну хорошо, ну. Объясни, как ты это сделала? Так, ну, в общем, я добавил треугольники. Так, сейчас я все красную маску. Вот треугольник раз. треугольник два, три. 4 и 5. Ага. В общем, по клеточкам тебе считается площадь этого треугольника, это 12. Да. да. Вот, и теперь можно посчитать каждую площадь каждого этого треугольничка, то есть у этого да. она будет 2. Да. Проходя, ну, из этого из этого уже вычитаются вот эти да, вот... Да, они посчитаются площадью треугольника. Мы сейчас 5. попробуем посчитать то же самое по формуле пика. Сегодня мы не будем доказывать формулу пика. Но в комментариях, нет, в описании будет ссылочка на статью э, про то, как доказывается формула Пика. Она довольно изящно доказывается через тающий да, лед. Да. такой вот, там, вот это все делается. Там, ну, ну, ну, короче, да, можете, можете в описании посмотреть. А, вы, вы тоже. Это такое жизненное, жизненное описание. Так, как, что же такое формула Пика? Мы считаем, сколько у нас клеточек... Сколько у нас узлов сетки сетке строго внутри нашей фигуры. Здесь в данном случае это число это 3. Также считаем сколько у нас клеточек на границе. Здесь, сейчас внутри, это русская В, внутри 3, на границе 1, 2, 3, 4, 5, 6. На границе 6. И пользуемся формулой э, V плюс G пополам минус 1. Что площадь равна V плюс G пополам минус 1. Прошу не путаться, что тут S английская, а эти русские. Надо было еще через греческое добавить. О, слушайте, e. даже 6. сошлось. V равно 3, 3 плюс 6 пополам минус 1 это 5. Нам, нам повезло, это э, либо, либо и Саша ошиблась, и мы ошиблись, либо э, все, все были правы, и даже формула Пика верна. Но она но формула Пика, это я уверен, и вот сейчас мы ей и воспользуемся в этой фигуре. Так, э, сколько же у нас клеток, клеток на границе этой фигуры? На, я, я сейчас я скажу, о какой фигуре. Это мы повернем вот так вот голову на 45 градусов. И будем вот эту фигуру рассматривать, как будто здесь сетка вот такая. вот. Но в коре звук раз больше. Вот. Здесь, здесь. Вот. И тогда на этой сетке наша фигура просто нарисована по, по клеточкам. Вот. И тогда сколько у нее на границе точек? Чему равно Г? 2к, да, g равно 2к. Вот. А, потому что это просто вот наш цикл, и у него 2к 2 вершины. Так, чему равно V? плюс В. А, внутри нет. Нет. Внутри нам нужны центры только, только наших черных клеточек. А, точно. Ну B это просто. Да. В Ну сейчас у нас будет написано странное Какое-то значит слово русско английское Но э, внутри у нас ровно В э, Узлов сетки Потому что это просто узлы сетки Внутри нашей вот этой на, на новой нашей такой диагональной сетке Это просто центры старых черных клеток Так А чему же равна площадь Нашей этой фигуры не, не. Ну, ладно. если если подумать вот в смысле без, без формулы пика, почему равна площадь? плюс Площадь фигуры по клеточкам можно просто посчитать по количеству этих клеточек или, например, количеству центров этих клеточек. плюс V плюс Сейчас количество центров этих клеточек центры новых клеточек. вот, вот например, одна новая клеточка. Ее центр, это бывший центр белой клеточки. То есть у нас э, площадь этой фигуры, в данном случае это 8. Э, ну, это количество просто центров белых клеток внутри. То есть площадь нашей фигуры, с одной стороны, ну, то есть площадь нашей фигуры, ну, в данном случае 8, но в общем случае это должно быть... В В. По количеству белых клеток просто. Mm -hmm. Так. Итак, формула пика. Получается у нас площадь. Ну, сейчас вот здесь напишем по формуле пика. Это фамилия, по-моему. А, у нас по формуле пика площадь равна... А, сейчас... Сейчас, сейчас, секундочку. У нас V плюс 2 пополам минус 1. V, то есть B плюс 2к пополам минус 1. То есть равна b плюс k минус 1. V равно b плюс k минус 1. А здесь дубль v равно b плюс k. Чушь. Это мы ну, получили противоречие исходящее из предположения, что внутри была дырка, мы получили просто противоречие, что так не сошлось. Но заметно, что вот здесь вот у нас вот эта формула в данном случае верна, то, что мы посчитали по формуле пика, да? W – это 8, это 6 плюс 3 минус 1. А вот это оказалось неверно. Вот. Это мы исходили из того, что есть дырка и, к сожалению, пришли к противоречию или к счастью. Поэтому дырка обязательно есть. Внутри каждого цикла обязательно есть дырка, что мы с вами и доказали. Если зритель хочет, он может еще попробовать доказать, что, это дырка, что обязательно в фигуре есть дырка нечетной площади. Вот. Но мне кажется, что это уже не настолько интересно. Но само это доказательство, придуманное Айдаром Сайрановым, программистом из Питера, студентом, вот, оно Какое-то удивительное и вообще непонятно, Казалось бы, ну, я нигде вот в другой математике не видел чего-то похожего. Вот. Меня, это, меня это доказательство поразило. Не знаю, как, как вас. Вот. Такие дела. Есть ли вопросы? Ну вот. Ну, кто не до конца понял, может прочитать э, статью в кванте. Вот. А так... Всем спасибо. Вы находились на канале Мобкульт. Привет. Пока.